Аврора, Украина, Киев. И не говорите потом, почему я раньше не знал. Не говорите, что знаете, если не пробовали. Аврора в Украине, во всем мире, на этом сайте. Узнайте и имейте свое собственное мнение.